Ребята, привет! Я Мотя-бегемотя. Давайте дружить. У меня очень много друзей. Дружба это так хорошо. Вот, например, мой друг Лонги всегда придет на помощь. А ежик Иголочка и сова Бука подскажут, как поступить правильно. Я познакомлю вас с ними. Пойдемте в гости к Иголочке. Иголочка, привет! Здравствуй, а что у тебя растет в саду? У меня растут красновойкие яблочки, Вкусные и ароматные игрушки, Маленькие солнышки-абрикоски, Колючие, как я, ежевика, Колючий, но очень полезный крыжовник, И мои любимые ягоды-виноградки. Ой, сколько всего! Можно мне все это попробовать? И <смех> все нельзя одновременно есть, потому что будет варить животик. Я очень люблю яблочки. <смех> вот тебе яблочка. Спасибо тебе, иголочка. До свидания. Заходи еще, Мотя.